чем отличаются ведьмы от язычников и что между ними общего? Может ли ведьма быть язычницей? Может. Может ли ведьма не быть язычницей? Может. Может ли язычник не быть язычница или язычник не быть ведьмой и колдуном? Может. Язычники они не молятся богам. То есть они, конечно, могут молиться богам, но это не, не, не основание называть их язычником язычники не молятся богам, они обожествляют природу. Для них природа бог. А все боги, которых они величают по имени, есть нечто иное, как персонифицированная природа и дети ее, силы ее, проявления ее. Когда так взаимодействуешь с миром, ведьмовство и колдовство становятся естественной формой взаимодействия с этим миром. Ну потому что, а как, на каком языке еще разговаривать с природой, когда э, сама природа это Бог? На ее языке. А ее язык, это знаки, это легенды, это мифы, это сказания, это ощущение себя как части ландшафта как части окружающей природы, ни в коем случае не в качестве царя или какого-то еще высокого существа над природой и людьми и зверьми, это другое мировосприятие. И в этом ином мировосприятии, в языческом мировосприятии колдовство является просто формой взаимодействия. Такой же естественный, как людям поговорить на том языке, на котором они думают или просто умеют разговаривать но в данном случае, на котором они думают. Потому что колдовство это для язычника тот язык, на котором он думает. Но при этом, при всем он может не заниматься колдовством в чистой виде, в чистой практике, как мы это считаем нужным. Можем мы назвать колдуном человека, который разговаривает с лесом, который шепчется с травами, который заговаривает реку, который призывает дождь. Окружающие люди, конечно, так и скажут, это колдун? Колдун? Но при этом сам человек язычник так себя не считает. А почему вы так решили, что я колдун? Где тут колдовство? Что вы, собственно говоря, колдовством называете? Я просто здесь существую. Вот мир восприятия язычника, оно приблизительно такое. Мы очень давно утеряли этот навык, очень. Но никогда не поздно его вспомнить. Это восстанавливается потихонечку, и восстанавливая в себе языческое миропонимание, это даже не традиция, это действительно миропонимание, обожествление природы, ощущение природы, как живой женщины, матери. И относиться, относиться к ней надо, как живой матери, разговаривать с ней точно так же. Вот когда это возвращается, появляется и то, что окружающие называют колдовством, но ты при этом так это называть не будешь. Очень сложно разграничить эти, эти вещи, очень сложно.